Практика Вайрави Саддана помогает развить эмоциональный интеллект. Садана, по сути, направлена на то, чтобы активировать ваш эмоциональный интеллект. Что мы называем эмоциональным интеллектом? В наши дни это понимается в мире. Но долгое время мы считали, что интеллект — это просто коэффициент умственного развития, IQ. Ваш IQ — это ваш номер в очереди. Это означает, что вы всегда позади кого-то. Такова природа интеллекта. Интеллект всегда пытается подражать кому-то и быть лучше кого-то. Стремление быть лучше кого-то также является подражанием, не так ли? По сути, мы стараемся быть немного лучше обезьян. Это и есть эволюция. Да. Природа интеллекта такова, что для большинства современных людей? Этот инструмент бесполезен без базы данных, без информации. Большинство людей не знает, как использовать свой интеллект. Они могут пользоваться интеллектом только при наличии информации. Но эмоциональный интеллект имеет другую природу. Он не нуждается в информации. Он может просто объять все и таким образом познать это. Он может прочувствовать свой жизненный путь. Ему не нужно стоять в очереди. Ему не нужно быть позади кого-то, не нужно опережать кого-то. Это просто вовлеченность в жизнь, познание жизни через принятие, а не разделение. В этом разница между интеллектом и эмоциями. Интеллект пытается узнать все через вскрытие, через разделение. Эмоции познают все через объятие и принятие. Садана, по сути, направлена на то, чтобы вы развели свой эмоциональный интеллект, потому что тогда все станет намного проще. Если вы хотите рассечь наивысшее, если вы намерены вскрыть божественное, <с. в этом не будет ничего хорошего, и это вас ни к чему не приведет. Самый лучший способ — это объять. Когда вы обнимаете кого-то, вы также позволяете обнять себя, иначе и быть не может. «Я обниму вас, но не позволю вам обнять себя» — так это не работает. «Когда обнимаю я, я тоже попадаю в объятия». Это способ объять божественное, вместо того, чтобы его разделять. В этом и заключается суть сатаны. Преданность означает именно это, преданность состоит не в том, чтобы разделить Божественное, а в том, чтобы танцевать с Божественным, стать с Ним единым целым. По сути, развить свой эмоциональный интеллект, чтобы Ваша способность жить хорошо не зависела от стремления быть лучше других. Ваша способность жить хорошо исходит из Вашей внутренней природы, а не из того, что Вы лучше других. Вам не нужно доказывать, что Вы лучше кого-то. Вам даже не нужно пытаться быть лучше других. Это и есть эмоциональный интеллект. Здесь нет места иерархии. Когда вы говорите «любовь» и подключаете интеллект, то сразу возникает вопрос, кто любит больше. Так не бывает. Я люблю Дьяналингу больше, или вы больше любите Дьяналингу? Я больше люблю эту черепаху, или вы ее больше любите? Я больше люблю эту обезьяну, или вы ее больше любите? Никто не может делать такие выводы. Никто и никогда не сможет все взвесить и сказать: Этот человек любит больше, а тот меньше. так не бывает. Количественное измерение неприменимы к эмоциональному интеллекту. Тогда исчезает высокая и низкая, большая и маленькое. Жизнь становится такой, какая она есть. Является ли муравей более важной жизнью, чем вы? Или вы являетесь более важной жизнью, чем муравей? Если вы считаете, что ваша жизнь важнее, то у вас примитивный ум. Вы не понимаете, что для муравьев их жизнь не менее важна, чем ваша для вас, возможно, даже больше. У них ведь больше конечностей. Возможно, они приносят больше пользы, лучше организованы, чем вы, мы не знаем, что еще. Возможно, их больше, чем нас. <laughs> Если бы им дали право участия в выборах, они бы с легкостью победили. Так что интеллект всегда пытается настроить одно против другого. Ваш интеллект зародил конфликты. Ваши эмоции могут свести все въедино, но если эмоции последуют за интеллектом, они тоже превратятся в смертоносный конфликт. Если ваш интеллект последует за эмоциями, тогда не будет никаких конфликтов, все в мире будет замечательно, в мире будут происходить замечательные вещи. Саддана направлена именно на это. Это простая структура. Но если Вы посвятите себя ей, с Вами произойдут чудесные вещи. Многие не могут понять, как что-то настолько простое может так сильно повлиять на человека, потому что они привыкли все разделять. Допустим, Вы отлично поете. «У вас такой замечательный голос, и мне захотелось узнать, что у вас в голосовых связках. Я проведу вскрытие, разрежу ваши связки, чтобы увидеть их изнутри, но я не найду никакой музыки, потому что жизнь так не работает». Разделение приведет вас туда, где все потеряет смысл. Если вы будете применять ваш интеллект к каждому аспекту жизни, то все превратится в бессмысленную чепуху. Именно это и происходит в жизни интеллектуала. Все выглядит бессмысленной чепухой. Но если вы примените эмоции, все обретет ценность и красоту. Тогда каждая мелочь, каждая травинка станет поэзией. Простое качание ветвей дерева станет песней. Но если вы примените свой интеллект, то все можно свести к ни на что не годной ерунде. Если вы примените свои эмоции, то все станет прекрасно.